Друзья, доброго времени суток. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня я решил записать видео на тему, когда же продавать биткоин. Данная тема меня самого волнует. Хотелось бы просто выразить свои мысли относительно этого. Но ну, а прежде чем мы начнем, я бы хотел вас пригласить в свой телеграм-канал. Это своеобразный блог о инвестициях и трейдинге. Ссылочку на него вы найдете в описании. Пожалуйста, подписывайтесь. Жду вас там. Ну и перейду к сути видео, хочу вас, конечно же, сразу предупредить о том, что тут вы не увидите какой-то инсайдерской информации, глубоких исследований, анализа биткоина и так далее. По одной простой причине, то что все это не имеет смысла, как я считаю, и данной информации попросту нет. Даже если кто-то из аналитиков вам ее предоставляет, то мое мнение, то, что это все просто мнение человека, которое не обязательно должно быть правдой или оправдать какие-то ожидания его. Итак, друзья, позвольте мне начать, наверное, с того, что при оценке биткоина вам нужно отбросить все ваши познания в техническом и фундаментальном анализе, как это ни странно для некоторых. Опять-таки, по одной простой причине, то, что они сейчас не работают. В первую очередь, я предлагаю вам подумать о ценности данного актива, актива и Почему он должен расти дальше? Я считаю, что ценность биткоина заключается исключительно в вере людей в него и в ограниченном количестве эмиссии монет. Своего рода это искусственная ценность. Создаваемая, да? Искусственно создаваемая ценность. В данный момент мы наблюдаем не что иное, как очередной хайп надувающийся пузырь, называйте как угодно, ну и, естественно, наблюдаем беспрецедентный рост жадности. Повсеместный диагноз того, что сейчас происходит, это, конечно же, синдром упущенной Прибыли. Я уже снимал видео на эту тему, можете его посмотреть по подсказке. Ну и также я считаю, то, что в такие моменты э, неопытный инвестор, он не в силах мыслить конструктивно и поддается стадному инстинкту. Это, конечно же, большое заблуждение и огромная ошибка. Теперь давайте перейдем непосредственно к практическим советам, которые я использую сам. И они работают, в принципе, на любых рынках. Но перед тем, как перейти к советам, я бы хотел все-таки вам показать, вот такой вот сайт, это bitstat.top, здесь показан такой своеобразный индекс страха на биткоине, да? или же э, индекс жадности, можно еще так его назвать. Вот сейчас мы видим то, что у нас индикатор стоит на чрезмерной жадности, да? <клыв> тут даже есть описание. И э, вот в данном описании указывается, что при данных позициях рынок нуждается в необходимой коррекции. Но справедливости ради я бы хотел сказать, то, что не стоит слепо доверять этому индикатору, потому что еще на 20 тысячах уже была чрезмерная жадность. Может быть не до 20, на 30 точно она была, потому что я ее смотрел даже на 28 на 28 я точно для себя зафиксировать заходил на этот ресурс и видел то, что индикатор показывает чрезмерную жадность. То вы еще можете заметить то, что стрелочка дошла не до конца зеленой линии. Это говорит о том, что все-таки еще мы можем получить какое-то количество определенной жадности. Ну это естественно юмор. Продолжит все-таки те перечень тех советов, которые я хотел бы вам дать относительно того, как в принципе стоит вообще относиться к активам. И, возможно, они окажутся для вас полезными. Так поехали. Первый совет – это всегда понимать ценность того, во что ты инвестируешь. И, соответственно, вы, наверное, зададите вопрос встречный. А как же понять ценность? Очевидно, что самый простой способ – это поразмыслить над тем, почему твой актив должен расти в долгосрочной перспективе. Что за ним стоит, какую ценность он несет, какую ценность он может при принести в перспективе да, на будущее и так далее. Попробуйте набросать варианты вот этих вот мыслей относительно э, актива и э, если они для вас и для ваших близких окажутся, окажутся убедительными то смело вкладывайте свои средства в этот актив почему также для своих близких потому что очень часто бывает так то Человек, не от, который не относится, не варится вот в, как бы в этой сфере да, инвестиций, не думает постоянно о том, куда, куда ему инвестировать, у него более холодный и трезвый взгляд на вещи. Поэтому с такими людьми тоже нужно советоваться и хотя бы послушать их мнение то, что они говорят. Второй пункт – это покупай на долгосрок. Люди, купившие биткоин в 2017 году на его хаях, сегодня получили плюс 100% прибыли на свои вложения. Я думаю, что... Это понятно, даже чуть больше, потому что он уже у нас сейчас 41 500. Да, они конечно столкнулись с большими сложностями, потому что им пришлось пережить потерю своего депозита больше чем на 80%. Не каждому конечно же такое под силу, но никто же не говорил, что будет легко, потому что и так мало у нас удачных инвесторов, которыми мы, которыми мы все восхищаемся. Третий пункт, третий совет от меня это «Не продавайте на падении». А покупайте. И если при этом учтены два первых правила. Долго на этом останавливаться не буду. Пойду дальше. И четвертое правило это обязательно ставьте заранее план выхода из актива. Вы никогда не узнаете, когда актив рухнет или достигнет своего максимума. Скорее всего это станет понятно уже на невыгодных ценах для продажи. Ну и, собственно, продавать там тоже нельзя. Опять-таки мы возвращаемся к пункту 3. Когда я принял решение закрывать часть биткоина, я выбрал цены, по которым я буду закрываться и поставил отложенные ордера. Часть я уже закрыл на 30 тысячах, еще часть буду закрывать на 50. 000. Если же я ошибся и этот сценарий не сработает, то я не буду дергаться. Я буду занимать выжидательную позицию и неважно, сколько времени это займет. Дело в том, что данный подход, данная стратегия помогла мне заработать деньги не только на криптовалюте, но и на Форексе, и в данный момент на фондовом рынке. Я тоже придерживаюсь именно этих правил. Вы можете, кстати, посмотреть у меня в канале Телеграма. Я там введу э, тоже статистику по своим спекуляциям, по спекулятивным сделкам, и я думаю, что вы поймете о чем я сейчас говорю и почему, собственно, я вещаю сейчас для вас. Ну и пятое правило, оно достаточно банальное, вы его, скорее всего, слышали уже от, со всех щелей, но, к сожалению, не все его абсолютно понимают. Я хочу в очередной раз вам о нем напомнить. Это то, что нужно инвестировать только на те средства, которые вам не жалко или вы готовы потерять. Ну и ни в коем случае, конечно же, добавлю, что нельзя инвестировать на чужие, на заемные средства, кредитные средства, на заложенные средства закладывать имущество, квартиры, машины и так далее. Этого делать ни в коем случае нельзя. И я вас прошу этого не делать сейчас, потому что в 2017 году очень многие позакладывали автомобили, попродавали, позакладывали квартиры для того, чтобы вложиться в биткоин и получить якобы светлое будущее без, в достатке без потерь. Но, к сожалению, получили только просадку 80 плюс процентов на протяжении трех лет. Ну и, скорее всего, что эти активы уже были давным-давно проданы еще по более приемлемым ценам. Поэтому не каждый из них дожил до сегодняшнего момента. К сожалению, конечно. Конечно же, я, скорее всего, увижу много негатива под этим видео. И это, в принципе, нормально. Я к этому готов. Зачем тогда, собственно, я его записывал, если я сразу был готов к негативу? Потому что среди вас все еще много адекватных людей. Тех, которым все-таки нужен совет, которые его ищут, которые... Мечутся, не понимают, что им делать, потому что на самом деле выбор не так очевиден, и для многих он сложен, и многие не понимают, что делать, и действительно это достаточно серьезные муки выбора. Если вы искали этот ответ и получили его в этом видео, я искренне рад. Именно для этого оно и записывается. На этом, друзья, у меня все. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ну а также оставьте свои комментарии, если вы считаете, что я в чем-то неправ, либо что-то упустил. С вами был Вячеслав Костенко, до новых встреч, пока!